Здравствуйте, дорогие друзья! Рады снова видеть вас на YouTube-канале Alter Air. Сегодня мы вам покажем устройство, которое тестировали на протяжении длительного времени и, наконец, готовы представить нашим клиентам. Новый центробежный вентилятор от немецкого производителя Meltem Vario 2. Вытяжной вентилятор представлен в двух базовых типоразмерах 60 и 100, с максимальной производительностью 60 и 100 метров кубических час. Что точно стоит сказать о Vario 2, это то, что он оснащен экономичным, практически бесшумным и не требующим обслуживания электродвигателем с внешним ротором и защитой от перегрузки. Второй важный момент – это его радиальное колесо с литым стальным круглым штифтом. Она обеспечивает высокую производительность устройства и длительный срок эксплуатации. Третья важная характеристика устройства – это тип защиты IPX5. Это значит, что данный вентилятор можно устанавливать в зоне душа, так как он защищен от попадания струй воды. Стандартно данная модель вентилятора может работать в двух режимах – базовой и номинальной нагрузки. Базовая – 30 м3 в час, а номинальная – 60 или 100 м3 в час, в зависимости от выбранного типа размера. Еще одно важное преимущество данной линейки вентилятора это широкий выбор дополнительного функционала. Например, вы можете выбрать модель с регулируемым выбегом, датчиком влажности или движения, интервальным включением или же даже опцией комфорт. Это когда вентилятор будет работать постоянно, но на базовом режиме нагрузки 30 метров кубических в час. Еще один важный момент – это то, что каждую из этих опций можно настроить под себя. Например, регулируемый выбег от 3 до 20 минут, а интервальное включение от часа до 12. Но, разумеется, вентилятор в вашей ванной комнате выглядеть так не будет. В комплекте идет внешняя декоративная крышка, а вот корпус для скрытого или настенного монтажа нужно докупать отдельно. Само устройство легко размещается в корпусе, который является обязательным для монтажа, ведь именно он имеет обратный клапан, который предотвращает попадание обратного воздушного потока в вашу ванную комнату. Сверху всей этой конструкции размещается внешняя декоративная крышка, в которой размещен фильтр для очистки воздуха класса G2. Именно она остается видна в вашей ванной комнате. Стандартно она выпускается в белом цвете, но вы можете перекрасить в любой необходимый для вас цвет. Мы с командой Altrer не просто затестили данное устройство на нескольких объектах, но и уже сняли для вас видео сравнение с популярными моделями других производителей. Смотрите данное видео по всплывающей подсказке вверху. Приобрести данный вентилятор вы можете в онлайн-магазине Alterr, а послушать его работу в нашем шоуруме, ведь он уже представлен на нашем стенде. Не забудьте подписаться на канал Alterr, нажать колокольчик, дабы не пропустить следующие видео и до встречи на канале.